Всем привет! Сегодня я подобрал для вас 5 интересных фильмов, которые вышли в 2022 году. Это самый популярный запрос по поиску фильмов. И вроде бы нужно делать такие подборки почаще, но действительно интересных, или хотя бы нормальных фильмов в этом году крайне мало. А всякую чушь, например Тора, который недавно вышел, я не могу советовать. Я постоянно мониторю списки новых фильмов, но что-то они какие-то все не очень. Но 5 штук я все же нашел. В этот список можно было бы добавить еще фильм «Варяг», он очень крутой, и «Вышка». Но они уже были в прошлых подборках. Так что заваривайте чай или наливайте что-нибудь другое, что заваривать не нужно. Но если у вас не пятница и не выходные, то все-таки лучше заварить чай. Итак, поехали. Прорваться в НБА Баскетбольный агент Стэнли Шугермен путешествует по миру в поисках талантов и пользуется полным доверием владельца команды Rex America. Стремясь вознаградить подчиненного за лояльность, Рекс назначает Стэнли помощником тренера. В день повышения Рекс неожиданно умирает, оставляя баскетбольную команду своему сыну Винсу, который не разделяет веру отца в Стэнли. Пониженный в должности, главный герой вновь приступает к работе агента и, находясь в Испании, встречает одаренного уличного игрока Бо Круза. Стэнли сразу замечает нереальный потенциал парня и предлагает ему поехать с ним в США, чтобы заключить контракт. Но новый начальник отказывается дать шанс перспективному спортсмену, тем самым вынуждая Стэнли взять на себя роль независимого агента, помогающего Бо оттачивать навыки для старта карьеры в НБА. «Жми, справа от тебя, найди ему задницу, оставь его позади, вот так. Гони, гони, гони, гони! Да!» пурпурные сердца. Кэсси Салазар, работающая певичкой в калифорнийском баре, мечтает о большой карьере, но вынуждена думать о том, как получить страховку, чтобы покупать дорогостоящее лекарство от диабета. Она знакомится с Люком Мороу, бывшим наркоманом, который пытается реабилитироваться в глазах отца, записавшись на службу в морскую пехоту. Кэсси нужна медицинская страховка, а Люку нужны деньги, чтобы расплатиться со своим бывшим дилером. Однажды они узнают, что могут помочь друг другу. Во-первых... Женатые морские пехотинцы получают медицинскую страховку для своей супруги, а во-вторых, дополнительное денежное вознаграждение. Тогда молодые люди соглашаются заключить фиктивный брак, однако потихонечку, помаленечку, и у них появляются настоящее чувство. Мы типа сейчас помирились, ладно, они еще смотрят. Все, обнимай крепко. Самые влюблены. 13 жизней Перед тем, как отправиться на вечеринку, по случаю дня рождения, юноши из местного футбольного клуба и их тренер решают посетить пещеру Тхам-Луанг, чтобы повеселиться. Но вдруг начинается сильный и долгий дождь. Эти пещеры затапливает, и они не возвращаются. Власти быстро оценивают ситуацию, а затем обращаются с призывом о помощи. В скором времени британские пещерные дайверы Ричард и Джон отправляются на место происшествия, чтобы оценить ситуацию. Они обнаруживают там очень крупную систему пещер, которая в настоящий момент затоплена. Однако найти детей – это не самое сложное дело. А вот вытащить их оттуда – вот это уже да. В комментариях писали, что этот фильм по напряженности похож на фильм, который вышел в этом же году под названием «Вышка». Но я не знаю, честно говоря. При просмотре «Вышки» у меня все скукоживалось, а при просмотре этого фильма – ну, все более-менее нормально. Он, конечно, держит напряжение, но далеко не так. Но это, наверное, потому, что высоты я боюсь больше, чем воды и замкнутого пространства. Но все равно не больше, чем пауков. Это жуть. Мы вытащили человека во время первого погружения, и он запаниковал, почти утонул. А это было очень короткое плавание. Если вы заставите этих детей нырнуть, то вытащите из воды трупы. Первый встречный Популярная певица Кэт недавно выпустила сингл «Женись на мне» и планирует сыграть свадьбу со своим парнем и партнером по сцене Бастианом на концерте в финале своего тура. Однако в последний момент Кэт узнает, что Бастиан изменил ей. На эмоциях она выбирает из толпы школьного учителя Чарли, который поднял плакат с земли и держал его в руках. На плакате было написано название песни, а именно «Женись на мне». И певица на эту надпись ответила «Да», чем взбудоражила толпу и самого учителя. Чтобы создать картинку для прессы, певица предлагает ему остаться вместе на три месяца и знакомит его со своей роскошной жизнью, в то время как он пытается совмещать школьное занятие с неожиданной популярностью. Это очень прикольный ламповый фильм, в духе драматических комедий нулевых. Я согласна. Я выйду за тебя. Тебя. Папа, это ты! Я думала, это будет Бастя, а это какой-то парень и дешевый ведро. Может, он знаменитый в масках? Серьезно? Да, серьезно! Боже мой, она Мама, же про тебя, иди, иди! Криминальный город 2. В Сеуле, это тот, который в Южной Корее, в отделение полиции поступает задание. Поехать в Таиланд и с посольства забрать преступника, который сам пришел туда сдаваться. Типа как его замучила совесть. Но само собой на деле это не так. Просто за ним охотится местный криминальный босс. Детектив Масокдо вместе со своим напарником капитаном Чо Ильманом, отправляется в город Хашимин. В чужой стране детектив выходит на безралостных головорезов, не имеющих никаких моральных принципов. Они похищают людей, чтобы получать за них денежные вознаграждения. Но даже после этого далеко не все они возвращаются домой. И чем дольше детектив распутывает это дело, тем больше жертв. Преступность. Чего он пялится на нас? Эй, Бандиты! Как поживаете? Я сейчас. Сиди спокойно, не нарывайся, мы не дома. А, эти мы сюда не за ними приехали. Это ты, Раку? Да, он самый. Ясно. Бурфий. А ты кто? Я Борзик. Не Борзик.